Всем привет, дорогие друзья. В общем-то хочу поговорить о щитах. Да? Множество мастеров хотят добиться более высокого качества в поклейке щитов. И очень часто задают мне вопрос пропускаю я свои щиты в рейсмус. Обязательно я это делаю, потому что ну, другого качества я как бы ну, у себя мастерской не могу добиться. Но подробнее могу рассказать, как я это делаю. Я сначала напилю и бруски. Да? Если у меня, мне заготовку нужно делать 60 см, вот, я э, э, делаю две заготовки по 30 см. Потому что у меня рейсмус максимум по ширине 33 см принимает. Вот, если было бы, конечно, рейсмус на 600, я бы не заморачивался, я бы сразу пропускал бы на 600. Если бы даже на 800, это тоже очень хорошо. Но раз такого рейсмуса нет у меня, вот, так что я думаю, что все-таки нужно делать вот такими, таким приемом, как пользуюсь я. Я сначала склею два щита по 30 сантиметров, да. Потом, теперь у меня есть фуганок широкий, который дает мне больше преимущества в качестве. Я эти как бы 30 сантиметров могу профуговать на фуганке и, соответственно, пропустить в рейсмус то, что я уже сделал. Теперь у меня две заготовки по 30 сантиметров, я могу теперь свободно это склеить. Вот и у меня вот будет хороший ровный щит. Просто при склейке нужно смотреть, чтобы именно вот этот стык его там не подняло там и тому подобное. Вот, чтобы он склеился очень максимально ровным. Вот. можно клеить и столешницы и метровые, и двухметровые ну, по ширине какие уже захотите. Просто вам придется делать, например, несколько заготовок. У меня раньше, конечно, не было такого широкого фуганка, и я, когда скле... мне нужно было склеить в идеале ровную поверхность, да, я обязательно склеивал все бруски в одну поверхность и потом одну сторону клея я снимал. Вот, чтобы она, как бы, эта сторона, ну, лучше скольж... делала скольжение по нашей станине на рейсмусе. Вот. тем самым я снимал э, ту сторону, где у меня выпер клей. Потом, когда та сторона выравнивалась, я перевертал на вторую сторону эту и уже выравнивал эту сторону. Но ну, сами понимаете, что где-то может быть какой-то легкий пропеллер и в работе это давало какое-то неудобство. Соответственно при склейке нужно было добиться более точности подгонки заготовок. Да, в особенности при зажатии это как бы немножко было трудновато у меня. Немножко были какие-то такие ступенечки и тому подобное. Это нужно было придавливать. Ну, было, в общем-то, потеряно больше времени. Теперь я, как говорится, не буду терять столько времени, я просто склеил, как получилось, да. Потом целую профуговал, и соответственно, склеил еще раз. Все, и у меня будет готовая ровная заготовка, с которой я могу просто работать без всяких ну, проблем и в дальнейшем мне не принесет какие-то неудобства да, неровности и тому подобное зачастую бывало такое что заготовка э, выходила у меня радиусной да, как бы зажали нормально поставили возле печки и она как бы вот так ее выгибает вот это тоже была проблема мне приходилось это все распиливать и переклеивать заново но э, теперь это уже не нужно вот было у меня на маленькой такой штуке заготовки вот, тоже такой радиус я это выровнял проф, профуговал и в рейсмус вот, э, так что в предыдущем ролике я снимал такой наглядный обзор вот этих станков, которые я купил. И один там написал, сказал, что все-таки новые станки лучше, чем старые. Но на новых станках вот именно вот такой операции не сделаете, да, вот. Э тоже есть такие станки Вариор, да, вот именно которые 20 шириной всего лишь вот, извините, друзья, но вы такое не сделаете. вот именно вот такой фуганок, он просто обязательный нужен для таких поклеек счету. вот и как крутите, не вертите, но мне кажется, что вы не правы, что все-таки широкая площадь если бы даже был бы фуганок на 600 и вообще было бы лучше но у меня его нету, так что вот такая ситуация, но для поклейки именно щитов, нужно, я думаю, использовать именно вот такую технику. Да? Сначала заклеили там нужные нам щитки, профаговали, да, прорейсмусовали и потом склеили уже в тот размер, который нам нужен. Если у вас даже есть рейсмус на 600, даже после этой окончательной склейки можно по 0,5 мм пропустить еще вот этот щиток, чтобы, например, убрать именно вот этот стычок небольшой, ну и будет вообще в идеале. Ну и хочу еще как бы дать один совет тем ребятам, у которых нету вообще инструмента, да, но они пытаются склеить щит, да, с помощью там циркулярок, да, и тому подобное. Давайте посудим о том, что если у вас э, нету фуганка, да, и вы пытаетесь склеить щит вот, ко мне просто обращался человек и спрашивал можно ли как-то с помощью циркулярки подгонять там какие-то заготовки, чтобы склеить щит ну, в принципе, знаете теоретически можно да, и практически даже можно это сделать, вот как-то раз делали такие мастера, где-то лет 15 назад делали там подобные столы, да, на пропил они циркулярки это все подгоняли, вот, и клеили это все, но со временем все-таки возможно был тогда клей еще плоховат, со временем это все лопало. И вы сами должны понимать, что древесина это ну как бы тоже не очень стабильное вещество, которое там берет влагу, да, там отдает влагу. И соответственно, при неровным склейке оно все равно где-то даст трещину. Вот, хотите этого, не хотите, но мне кажется, что это не лучший вариант подгонять циркуляркой обычной да там чтобы это все склеить конечно если ну нету выхода хочется что-нибудь с химичить, вот, я вас прекрасно понимаю, сам был в такой ситуации, хотелось что-то там налепить, схимичить, клеил это все, но не очень оно потом в будущем и получается, оно лопает дальше, ну, в принципе, оно недолговечное, такие склейки. Конечно, там кто-то говорит, я и клеем наклею, там я и пуром, пур клей там буду клеить, как бы не будет лопать, все равно, ну, Друзья, вы напрягаете волокна, да, если они плохо подогнали, да, либо они там, можно сказать, дугой наружной либо внутренней, вы это все склеите, оно у вас будет лопать. Вот, на мое мнение, все-таки это будет некачественная склейка и рано или поздно она все равно даст свою трещину. Вот. так что, как говорится. Не старайтесь что-нибудь придумать. Хотите подогнать хорошенько заготовку, используйте тот вариант, который когда-то я использовал для подгонки ребер. Вот у меня есть видео на канале, я снимал, ссылочку сброшу в описании. Вот, если вам нужно подогнать ребро для склейки, вот, я думаю, что именно вот такой способ будет идеален для склейки с помощью фрезер, ручного фрезера. Я буду прощаться уже с вами еще пару минут ваше внимание займет урывок видеоролика как и что, зачем делать, вот, всю последовательность склейки щита, вот, вкратце, и как бы визуальный такой обзор, ну, чтобы вы поняли не только на словах, но и визуально, как склеить данный щит, как я его склею, вот, и как считаю, что это все-таки будет правильно. Ну, есть множество способов, но я использую именно вот этот. Вот, а у меня все. Всем до свидания, всем крепкого здоровья и всем не хворать. Ну вот в принципе если убрать ну, клей, в принципе ничего нет, какой-то там маленький-маленький микрометр, его легонько шлифовать и будет все отлично, вот как-то так.